Отличный портрет, учитывая, что на него ушел всего один час. Кажется, я вновь превзошел самого себя. Как считаете? Да, портрет замечательный. Вы идеально подчеркнули ее лучшие черты. Большое спасибо. Пожалуйста. Я положу этот шедевр в пакет, чтобы он не запачкался. Оставляю вас наедине с вашей музой. От... Взгляните на это. Что скажете? О, очень мило. И женщина просто сногсшибательна. Ой, это же я. Я всегда знала, что я хороша. Но чтобы настолько... Да, и такая скромная к тому же. Я подумала, вы сможете использовать этот портрет для своих предвыборных плакатов. Да, отличная мысль. Но ведь одного такого портрета недостаточно, правда? Женщины... Дай им денежку, да еще и серебряные. Если я достану для вас еще портретов, вы мне поможете. Идет? Да, да, хорошо. И еще я обещаю, никаких новых налогов. Конечно. И никто не собирается сеять раздор между гражданами. Я уже вижу, что вы станете прекрасным мэром. Я постараюсь достать побольше плакатов. Ладно. Совершенно обычный пластиковый пакет. Художник совершенно четко отобразил, в чем именно заключается истинная красота Сабрин. Я смотрю, вы сил не жалеете. Ну, к к каждому кто так усердно работает. Полагается, хотя бы иногда передохнуть. Вы это заслужили. Разве ваш перерыв не закончился? Нет. С, э, с чего вы взяли? Я думала, когда из трубы пойдет дым. Если дым белый, значит повариха <как> все еще готовит. Если дым черный, то еда готова. Тогда-то мой перерыв и <как> закончится. Вот как. Что ж, обязательно. <звы> Началось землетрясение. Нина, иногда ты очень плохо себя ведешь. Весело горит огонь. Говорят некоторые, говорят некоторые женщины, просто сходят с ума при виде полуголых, потных мужчин. Вряд ли он теперь меня услышит. Неважно, свою роль он уже выполнил. Отбойный молоток для дорожных работ. Вряд ли строитель придет к если я отберу его него его игрушку. важного мне сказать не хотите хочу не задавайте вопросы кому не следует хорошо я запомню здравствуйте их я... из-за вибрации от отбойного молотка карточный домик разрушился. Они наверняка снова потребуются этому бедняге. для следующей попытки. Он такой милый. Для начала мне нужно решить, с чего снимать копию. Я использовала всю бумагу. Этого должно хватить, чтобы заклеить плакатами всю Кубу. Этот плакат определенно привлечет внимание мужчин. Но будут ли они при этом думать о выборах мэра, пока остается загадкой. Вот ваши предвыборные плакаты. Теперь ничто не помешает вам сделать карьеру политика. Великолепно. Просто великолепно. Но кто сможет устоять перед такой женщиной? Никто. Теперь вы мне помогите. Конечно. Я ведь дала слово политика, правда? Так вы мне поможете? Хорошо, но это в последний раз. И смотрите, чтобы Рамон вас не увидел. Он тут за всем наблюдает. И если он вас увидит, то сделает из вас отбивную. Так что поторопитесь. Палата Переса в самом конце коридора налево. У него такой вид, словно он одержим безумием. Из палаты доносится шум... Которые отбивают всякую охоту туда заходить. Эй! Есть здесь кто-нибудь? О, да! Заходи, обещаю, мы с тобой как следует повеселимся. Э -э, может, как-нибудь в другой раз? Эта дверь отличается от остальных. Наверное, это не палата, а комната Рамона. Лучше туда не заходить, иначе он меня поймает. Палата пуста? Это что, шутка? Или сотрудники просто не знают, где их пациенты находятся в конкретный момент? В стене небольшие выемки, похожие на царапины. В одной из них что-то есть. Да это же ногти! Похоже, кто-то пытался разбить определенные плитки на стене. Но для чего он это делал, для меня загадка. Похоже на кровь. Там установлена камера. Интересно, работает ли она? Кажется, между матрасом и рамой что-то застряло. Действительно. Газетная страница со статьей, посвященной назначению нового директора института. Рядом большая фотография Николь Шарлероа. Und zugemacht. Total doof eigentlich, oder? Mm -hmm. <lacht> Die sind doof. Wie ja. kann man jetzt ein Telefon einbauen? Einfach so. Du siehst aus, als ob du gerade eine Hose gemacht hättest. Habe ich. So. <lacht> Deswegen ist hier dann so warm. Hier ist, hier ist das unheimlich warm schon wieder. Ja. Obwohl Winter ist. Простите, можно мне еще раз вас побеспокоить? Ну, конечно, дорогая. В любое время. Мне не помешает немного отвлечься? В палате Переса пусто. Где ваш пациент? Пусто? Что значит пусто? Это значит пусто. Там никого нет. Ни единой живой души. Тишина и покой. Одним словом, пусто. Этого не может быть. А, доктор, она же убьет меня. То есть вы действительно не знаете, где сейчас Перес. Нет, я... Рамон! Да? Где Перес? А что? В палате его нет. Так где Перес? Его нет, я уже сказал доктору. Она обо всем позаботится. Позаботиться? А потом и о нас тоже позаботиться. Не думаю, она мне показалась вполне спокойной. Не бойся, ничего не случится. Я пока сменю пациентам постели. Давно мы уже им бельё не меняли. Поговорим после работы, ладно? Да, обязательно. Простите, я не знала. Вы сами все слышали. О, Боже, помоги нам. Черт. Я пролетела тысячи миль и все это только для того, чтобы увидеть, что Перес исчез. Но я так просто не сдамся. Не мог же он просто раствориться? В палате Мануэля Переса ведется видеонаблюдение. Оно сейчас включено? Кажется, да. Шарли Руа установила там камеру, вернее, приказала ее там установить. А где-нибудь можно посмотреть видеозапись? Конечно. Это вполне можно сделать на пульте охраны. Можно мне туда пройти? Нет. Мне нельзя туда никого пускать. Нужен. Вы ведь у меня в долгу. А, простите, у меня все равно нет ключа. Ключи есть только у Рамона и начальницы. Ладно. Бюрократ? Одного такого журнала мне хватит? чтобы читать всю оставшуюся жизнь. История прогрессивных традиций, общественные институты народной олигархии, градостроительство у цыган, важнейшие идолы атеизма, использование колеса в деколумбовых цивилизациях, градостроительство у цыган, градостроительство у кочевников. Бюрократия революционного периода. Психология массового сознания на территории Сахара. Градостроительство у кочевников. Психология. Там суетится Рамон. Сабрина четко дала понять, что он не должен меня увидеть. грязной двери На двери не ручки, не намочена Мои манеры не позволяют мне отпускать шутки насчет политика, насаженного на дверях. Если мне удастся правильно приспособить пункт, в следующий раз дверь не закроется. Мои манеры. Одноногий пират. Наверное, потерял вторую ногу в морских сражениях. На его плече сидит кот, а на голове кота попугай. А в верхнем углу художник увековечил паука. Какая странная картина. Там туда-сюда бегает Рамон. Мне лучше избегать встречи с ним. Здесь можно вести наблюдение за каждой камерой. Только некоторые мониторы едва мерцают, а некоторые вообще выключены. Самая последняя модель. Интересно, это тоже оплатил Массимо Гартуза? Старый домашний сейф. И как мне открыть этот замок? Может, мне удастся найти здесь что-то, что подскажет неверную комбинацию? Два. Четыре. Шесть. Восемь. Интересно, откроется ли сейчас сейф Проклятие. Похоже, это неверный код.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 А. Карлос. С. Санчес. С. Мартинес. О, Мануэль Перес. Вот оно. Надеюсь, это мне поможет. Старый домашний сейф. На этой кассете написано Мануэль. Возможно, она поможет мне больше узнать об исчезновении Переса. Я так хочу увидеть, что там. Делаешь? Пришла посмотреть. Вдруг ты помогаешь пациенту сбежать? Что? Что ты имеешь в виду? Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Я очень жаль. Я не люблю насилие, но ты не оставляешь мне выбора. Тебе со мной не справится. Нет, подожди. Я не собираюсь тебя сдавать. Мне просто очень нужно найти Мануэля Переса. Он моя единственная надежда. Единственная надежда? Много лет назад... Перес ездил в одну экспедицию вместе с моим отцом. Теперь мой отец бесследно исчез. И я надеюсь, что Перес сможет мне помочь разыскать его. Мануэль будет кому-то помогать? Ему самому требуется помощь. Почему? Потому что он... Неважно. Так ты действительно не причинишь ему вреда? Нет, точно нет. Хорошо, я помогу тебе. Только не говори никому, иначе мне конец. Доктор шутить не станет. Доктор симпатичным человеком точно не выглядит. Но почему ты так говоришь? Ты ведь даже не знаешь, что они тут делают с Пересом. Нет. Откуда мне знать? Его привезли сюда несколько месяцев назад по просьбе человека по имени Гартуза. Это он назначил здесь главный Шерлеруа. И вот тогда ты -то и начался весь этот кошмар. Позволь мне угадать. Опыты над людьми? Да. Откуда ты знаешь? Сейчас это не так важно. А ты знаешь, чего они пытаются добиться этими опытами? Нет. Скорее всего, дело в том, что болезнь Мануэля очень особенная. Они привезли сюда еще двоих пациентов, но те очень скоро отсюда исчезли. Это все очень серьезно. За последние несколько месяцев в это заведение вложили почти миллион долларов. Зарплату нам повысили в два раза одним махом. Только я считаю, что деньги далеко не все. Главное человеческая жизнь. Я хотел уволиться, но она сказала, ушел от нас. Ушел отовсюду, так что я слегка забеспокоился. Понимаю. Но мне очень нужно найти Переса. Чем больше проходит времени, тем меньше у меня уверенности, что мой отец. Хорошо, я помогу тебе. Перес скрывается в пещере недалеко отсюда. Только забрать ты его никуда не сможешь. Через пару часов я приду и позабочусь о нем. Здесь многие готовы нас укрыть. Хорошо. Будь осторожен, ладно? Да, ты тоже. В этой пещере относительно безопасно. И все же, я надеюсь, Рамон скоро заберет отсюда Переса и как следует о нем позаботится. Бедняга в ужасном состоянии. Даже если он не был сумасшедшим, когда его сюда привезли, вряд ли кому-то суждено вынести ужасное лечение Николь Шарлероа без тяжелых последствий. Вы, Мануэль Перес? Эй, вы меня понимаете? Я не знаю, понимает ли он меня. Но когда я назвала его по имени, он посмотрел мне в глаза и улыбнулся. Словно узнал меня. Эвенк на Тунгуске отреагировал точно так же. Может, он действительно кого-то узнал? А именно, моего отца. Что с вами делали в больнице? И самое главное, зачем? Что им от вас нужно? Кажется, эта тема его пугает. Видно, в больнице с ним делали что-то ужасное. Не стоит больше мучить его, даже если эта информация так важна для меня. Мой отец исчез. Возможно, его похитили. Я считаю, что причина... Кроется в его прошлом. Вы столько лет работали с ним вместе. Вы не знаете, что такого важного могло произойти в прошлом, чтобы после стольких лет его похитили? Он явно хочет что-то мне сказать, но я не понимаю, что. Что произошло тогда во время экспедиции на Тунгуску? Попытайтесь вспомнить. Это очень важно. Либо он ничего не помнит, либо не желает об этом говорить. Возьмите ее портрет с собой. Угли все еще горячие. Художник совершенно четко отобразил. Длинная вилка для мяса. Может, Перес сумеет как-нибудь изложить свои мысли на бумаге? Ведь выразить их словами он явно не в состоянии. Стоит попробовать. Перес нарисовал какой-то знак. Понятия не имею, что он означает, но это явно не просто каракули. Знак нарисован очень четко, И линии такие прямые, словно их проводили по линейке. И так остается один вопрос. Чем это может мне помочь? Пошлю Максу сообщение и фотографию этого знака. Может, у него появятся какие-нибудь идеи?